это 5 утра, роса, город спит, еще пока. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем канале. Город Аткарск Саратовской области – моя малая родина. Очень хотелось побывать в всех местах, где прошли детские годы, и поделиться милой атмосферой провинциального городка с вами. Это улица Весенняя. Здесь прошло детство моей бабушки Валентины и двух ее сестер, Анны и Александры. Они родились в трудные двадцатые е годы. Послевоенные годы вышли замуж. Моя бабушка Валентина с дедушкой жили на улице Карла Маркса. Другая сестра Анна с семьей жили в родном доме, который принадлежал их маме, моей прабабушке. А третья сестра Александра по распределению уехала жить далеко в другой город. Вот посмотрите, это тот самый дом, где прошло детство моей бабушки и двух ее младших сестер. дом отлично сохранился. Новые хозяева поставили другие большие окна и обшили его железом. Там, где сейчас березы, росли высокие деревья красной черемухи. Вдоль дома шла тропинка прямо под окнами. Прохожие останавливались и срывали спелые яркие плоды. Мы часто приходили сюда. давно хотела побывать здесь. Рада, что удалось заснять этот родной для всех нас дом. Такая вот улица весенняя на высоком холме. А сюда мы ходили с бабушкой за медом. К подруге ее детства. Какой же мед был вкусный. Сейчас такой уже нигде и не купишь. А с этой горы Катается на санках и лыжах зимой не одно поколение детишек. Только раньше гора была более крутая, сейчас со временем почему-то она немножко сгладилась. От Откара раньше была полноводней, была плотина. Вот где иду сейчас, тут река была купались по всей речке. Помните, какой аромат у этого вьюна? Просто мед. А его семена мы в детстве называли «дикий огурец». Они зеленые, сочные и покрыты мягкими длинными иголочками. набережная, на другой стороне заречная. Улицы красивые, но во время весенних паводков наша откара разливается так, что все эти милые домики стоят в воде, чуть не под самую крышу. Вот дом какой нарядный, с деревянными узорами, Когда-то у меня тоже был такой цветник. Бросил горсть семян, и цветы растут себе, глаз радуют. А тут заросли бузины. Вот до сих пор, честное слово, не знаю, ядовитая она или нет. Напишите, что думаете. Все зелено, как в лесу. А это последняя вишенка осталась на ветке. Красивый берега от коры. Чистая прозрачная вода. Все просто утопает в зелени. Вышли к улице Советской. Когда-то давно, наверное, еще до революции, тут делали булыжную мостовую. Остатки камней еще до сих пор можно кое-где увидеть. это мост с улицы Советской через реку от Откара. Идея была хорошей, но мост, к сожалению, так не достроили с начала 90-х. Раньше на этом месте был старинный деревянный мост, который каждую весну затапливался с весенним паводком. Но уж этот мост точно не затопит. место встреч молодежи теплыми летними вечерами, пешеходная зона и отличная смотровая площадка. Спускаюсь с моста и тут рядом находится очень старинное здание. В народе магазин все называют долбишка, почему никто не знает. Даже моя бабушка говорила, что у времена ее детства, а это 20-е годы прошлого века, этот магазин уже был, значит, ему более ста лет. А вот в такое окошечко в магазин отгружали хлеб. Все время раньше ходили сюда за продуктами. Мой дедушка, будучи уже пенсионером, работал здесь грузчиком. Продовольственным долбишка была не всегда. В свое время здесь продавали ткани и пуговицы. Продовольственный магазин находился напротив. Это здание не сохранилось до наших дней. Сбоку, вот в маленькой пристроечке, был хлебный. Во времена дефицита продовольствия в 63-64 годах прошлого века, еще при правлении Хрущева, моя мама с тетей и двоюродными братьями ходили сюда отстаивать долгие хлебные очереди. Потом постепенно магазин переоборудовали полностью под продуктовый. Это где-то с середины 60-х годов. Жаль, что такое крепкое здание пустует. Эти улицы и домики мне все как родные. Ходили здесь раньше каждый день. Только заросли таких вдоль реки раньше не было. вышла на улицу Карла Маркса. Вот это место называется Сухой мост, потому что какой бы ни был сильный паводок, мост всегда остается сухим. Давно очень не видели здесь новый асфальт. Дорога была ужасно разбитая. В этом году подремонтировали. Вот и до более знакомая с детских лет улица. Даже остановка та самая сохранилась. до подвесного моста добралась. В народе называется «Второй переход». По нему перехожу на лесную дачную. У домиков на этой улице с одной стороны река от кора, а с другой стороны лес. Люблю цикорий. Такие скромные синие цветы, но очень красивые. Также здесь поют соловьи по весне. Вот и добралась я до красавки. Раньше, в начале прошлого века, это деревеньки были. Нижняя красавка и верхняя. Город Карс рос. И красавка стала частью пригорода. Это мост через Медведицу. Раньше медведица была глубже и шире. Берега возле моста не были такими заросшими. Тут было неглубокое место. Но людей сюда приезжало очень много в жаркую летнюю пору. Пляж тут неплохой был. И зарослей никаких не было. Помню, как хорошо мы тут с троюродной сестренкой купались, когда она в гости приезжала. Так она здорово нырять умеет, а я тогда даже плавать не умела. А она как дельфин. Сейчас и не узнать это место. Лесенки от этой не было тоже. Чего же места замечательные? А тут смотрите, вот даже корзанка есть. Красивое очень место. Песок чистый на дне. Очень здесь красивые места. А тут несколько домиков отдельно ото всех стоят. День становится все ярче, солнце все выше. У них тут и местечко для отдыха свое имеется. Просто сказочные места. Вот так бы и стояла весь день и любовалась на эту красоту. Прямо с места не сойти. Так бы и слушала птицы, на цветы смотрела. Но пора двигаться дальше. И ты, Карл Макс, улица. Я прошла мост через Медведицу, а рядом мы видим мост через реку от кора. Весеннее половодье их затапливает оба эти моста довольно часто, и все сливается в один единый поток. Мост через откару. Пройдусь по подвесному мосту. Дощички не внушают особого доверия, но рискну ради искусства. Красивый вид, и так ласочки здорово поют. Никогда раньше не видела такую крупную красную черемуху, как мелкая вишня размером. А тут, смотрите, замечательный цветник. Ни у кого здесь такого нет перед домом. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. В следующем видео покажу вам центральную часть Аткарска и наш парк. До встречи!